Эндоскопическое исследование внутренних органов – очень неприятная, а иногда болезненная процедура. В медицинском центре имени Аскерханова обследование желудка и кишечника проводят под кратковременным наркозом. Видеоэндоскопическое HD-оборудование «Карл Шторц» гарантирует высокое качество обследования. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам.